Цыгане, что они могут сделать и как от них защититься? Хороший вопрос. Ну, защита на самом деле здесь может быть одна. Держись подальше. Цыганская магия и цыганское колдовство одно из самых сильных в мире, прежде всего, потому что оно у них в крови. Цыгане не напрасно не смешивают себя, не смешивают свою кровь с представителями других рас и народов, потому что это условие, условия их богини, их матери, только лишь соблюдение линии крови, только лишь соблюдение чистоты крови дает им возможность права на наличие родовой магии. То есть им практически учиться ничего не надо, они уже рождаются, но при выполнении вот этих условий. Понятно, что их всегда считали изгоями. Потому что по условиям этого договора их не принимает ни одна земля. То есть они кочевое племя. Они должны кочевать, они обязаны кочевать. Их не принимает ни земля, ни, соответственно, люди, которые живут на этой земле. Слово и сила, которую они вкладывают в это слово, значительно выше, чем у любых других кладовских систем, потому что за ним стоят очень серьезные силы, силы древние, силы дороги, боги дороги, демоны дороги, духи дороги и мать, их мать, которая является для них самой главной богиней. богиней за свое право иметь с ней связь неразрывную они заплатили очень дорого. И эта цена, та самая жертва, которая позволяет им быть неуязвимыми среди людей. Поэтому, конечно, сила, которая стоит за тобой, во многом может быть несоизмеримо меньше, чем, чем, чем, чем сила природы, чем сила матери. Поэтому единственный способ не попасть под их случайный взгляд, это обходить их десятой дорогой. Но если уж так случилось, что у тебя возник конфликт по глупости по твоей, по недомысливанию, да, по незнанию, возник конфликт с представителем цыганской крови. Сделай все возможное, чтобы представитель цыганской крови с тебя же это все дело и снял, потому что любой другой будет напрасно пыхтить, тратить время и твои деньги. Это может цыганское проклятие, цыганскую порчу, очень сложную порчу, практически не снимаемую, может снять только сам представитель этой самой народности. Они берегут себя, они просто так на самом деле ни на кого не нашлют. Не надо, не надо их трогать, не надо их убежать, обижать, и все будет достаточно хорошо. Вот. Другое дело, что и другом ты им никогда не станешь, потому что они дружат и парятся только с представителями своего племени. Поэтому просто помните, есть у нас в нашем мире такая народность, народность очень древняя, сохранившая связь со своими богами, за эту связь заплатившую очень дорого. Очень. И такая цена вам не снилась, не мыслится, никто не способен заплатить такую цену, как заплатили они. Поэтому незнание не освобождает от ответственности, да? но знание даст вам небольшой уровень безопасности, просто отходите. Понятно, что они зарабатывают, они зарабатывают в этом мире совершенно различными путями, в том числе и маргинальными. Вычисляют они человека, которого можно раздеть, очень просто. Они просто видят человека слегка по-другому и сразу определяют, можно или нельзя. Если вы будете работать со своей подпоркой, если вы будете увеличивать свою бытийную массу и за вами стоять какие-то силы, увидите, они к вам даже близко не подходят, они будут смотреть сквозь вас, когда вас нету, вы стенка, дерево, там, я не знаю, что-то, но не объект поглощения, не объект пожирания. Да? Обычно они хватают тех людей, у которых, на которых либо пробы негде ставить, то есть грехов там столько, что у них никакая уважающаяся сила не вступится. Да? Или люди, дети, которые, ну, за которыми, как правило, никто не стоит. Берегите своих детей, поскольку постоянное скрещивание между собой между своими представителями своего племени такой бесконечный имбридинг приводит к вырождению, поэтому периодически нужна, нужна свежая кровь. Поэтому иногда они детей просто тырят, как когда-то тырили эльфы, утаскивая их к себе в холмы, подсовывая кого-нибудь другого. Эти никого не подсовывают, эти просто тырят. Вот. Если, вы не знаете, если вы не уверены в своих собственных силах, постарайтесь с ними просто не контактировать, двери не, не, двери не открывать, вежливо сказали, извините, извините, я спешу, и руки, руки в ноги параллельно сзади, выставляя из себя такой водопад, который смывает абсолютно любой, даже случайно брошенный глаз. Да? На детях всегда должны быть защитные амулеты, детям наказать, глаза им никогда не смотрите, да? не смотрите им глаза, просто не скажите, мазните там, глазами по губам, Все, все, все, все. извини, дорогая подруга, извини, не спешу. Спешу, спешу, спешу очень, да, И детям глаза прикрыть и уходите. Вы не знаете, как с ними справляться. А сила за ними стоит действительно приличная. С самомнением и иллюзией было бы думать, что вы можете с этой силой справиться. Или вас там крестик защитить, не защитить, поверьте, поверьте. Потому что они на этой земле, как ни странно, как ни странно, у больше правчиков все насти Опять же, за ту жертву, которую они заплатили. Хотя нам кажется, что это не так, что все должно быть по